Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! В этом удивительном мире Сказок и приключений случаются самые невероятные, самые фантастические события. Сказка начинается. В плане армяне для Ирана сделали очень многое. Иранцы часто говорят касательно армян, вот в простонародье, нация первых. Нация, которая впервые привнесла что-то в Иран. А что это было первое? Это театр, это кино, это типография, это опера, это даже пицца. Пицца, mm -hmm. вот итальянск, mm -hmm. итальянское культурное явление, масс-культура, mm -hmm. скажем mm -hmm. так. Пицца тоже в Иране впервые, как говорится, э, пиццу тоже принесли армяне впервые в Иран. И в этом плане мы должны... Считать себя хозяевами Ирана, как бы парадоксально это ни звучало. Ты просто свинья. Мы прощаемся с вами до нашей следующей встречи. До свидания. И дорогие ребята, и уважаемые товарищи взрослые. Театральное искусство имеет в Иране давнюю историю, которая восходит к древней эпохе, тысячи лет до нашей эры, 641 год нашей эры, в это время предки племени армян еще прыгали с веток на ветки и ели плоды обезьяньего яблока. Зарождение театрального представления связано с протокольными церемониями, на которых воспевали национальных героев и персонажей эпоса, а также оскорбляли врагов. Геродот и Ксенофон упоминают театральные представления, напоминающие сегодняшние религиозные церемонии сродни Таазие и Синезани. То есть можно сказать, что первый театр в Иране имеет глубокую связь с событиями Кирбилы и другими событиями жизни пророков, которые обычно называются Таазие. Новый европейский театр, как и многие другие западные явления, появились в Иране во времена Насрадин Шаха. Правление Заманхана, написанное Мерзой Агаты Брези, является первой написанной постановкой, восходящей к временам каджаров. До поездки на Сарадин Шаха в Европу, театр кроме Таазие, ограничивался рядом базарных постановок. Персонажи выступали импровизированно и воспевали Шаха. После поездки в Европу, Шах издал указать построить в Тегеране салон для современных постановок. С конституционной революцией произошли изменения в культуре, которые также затронули и театральное искусство. Пионером персидского кинематографа считается Мирза Ибрагим Хан, который снимал до 1915 года, известный под именем Аказ Баши, официальный фотограф Мазафиридин Шаха. На камеру Гамон, приобретенную в 1900 году во время визита Шаха в Европу, Аказ Баши снял фестиваль цветов в Остинде, Львов в шахском зоопарке Фарахабада и процессию в день Ашуры в Тегеране. Эти первые иранские фильмы сегодня утрачены. Напомним, что в 30-е годы в Иране действительно был режиссер армянской национальности Аванес Аганян, который снял один фильм, но основываясь на это утверждать, что кино в Иран принесли армяне. Верх цинизма, высокомерия и глупости. Появление первой типографии в Иране относится к периоду сифивидов. В это время армянские священники в Новой Джульфе в Исфахане с милости шаха получили разрешение на пользование и напечатали множество христианских молитв. По словам двух иностранных путешественников, во время правления Надиршаха Афшара в Иране было напечатано и распространено большое количество буклетов и листовок на латинском и арабском языках. Но полноценное формирование и развитие печатная промышленность приобрела только при Аббасе Мерзе. Абас Мерза ознакомился со многими отраслями промышленности, развивающимися в Османской империи, так как его новосозданное правительство находилось в непосредственной от нее близости – в городе Тибрис. По этой причине он стал сторонником развития различных передовых идей в военной и политической сфере. Также он желал преодолеть существующее отставание своего государства от других стран в различных областях. В тот период типография была нужна для выпуска газет и в особенности научных книг. Это стало возможным при всеобъемлющей поддержке Аббаса Мерзы, который заложил основы книгоиздания на персидском языке посредством ручного набора. Как видим, и здесь армяне лишь воспользовались типографией для своих целей. Они являлись теми, кто принес типографию в сегодняшний Иран. Азербайджанка из Тебриза, бывшая императрица Шахбану Ирана, супруга последнего повелителя 2500-летней персидской монархии Фарах Пехлеви. Велика роль Фарах и в покровительстве исполнительским искусством. Одним из ее любимейших детищ стал оперный театр «Рудаки». Своеобразный символ культурной политики шахской администрации. Опера, балет и симфоническая музыка занимали существенное место в культурно-просветительской деятельности Фарах и ее супруга. В Тегеране был создан значительный оазис европейской музыкальной традиции в Азии. Качество спектаклей театра «Рудаки» оценивалось мировой критикой весьма высоко. Оно достигалось благодаря привлечению высококлассных исполнительских сил со всего мира, чему способствовало в значительной степени щедрое финансирование театра из шахской казны. Наверное, если бы при жизни Фарах Пехлеви вы захотели бы ее сильно рассмешить, то должны были бы ей рассказать, что оперу в Иран принесли армяне. Bye. Uh -huh.